Так, прямой эфир. Сейчас я обратную связь получу. Так, скажите мне, видно, слышно? Сейчас настроим. Да, видно, слышно, хорошо тебя. Благодарю можно начинать запись. Дорогие друзья, рад всех приветствовать. Меня зовут Мошкин Владимир. Я с города Красноярска. Мы организовали группой людей, группой правоведов. У нас сейчас активный состав 14 человек, руководителей. Правовую группу под названием Правовед Сибирь, правовед с твердым знаком. То есть так как э, организовали, то есть на территории Красноярского края, края назвали Правовед Сибирь. Наша группа занимается раскредитованием населения, плюс другими юридическими вопросами уголовным, гражданским правом, но больше квалифицируемся на раскредитование физических лиц. Но последние две недели уже Появились у нас и юридические лица с долгами до 100 миллионов, поэтому работы хватает, без дела не сидим. Для того, чтобы вы не натыкались на мошенников, которых развелось вокруг нас очень много, которые дублируют нашу информацию, продают нашу информацию, Кривую, то есть не полностью, не сопровождают людей после продажи информации. Для этого я сейчас вам сделаю демонстрацию экрана, так, чтобы показать наши сайты, наши группы. И потом уже полностью перейдем на позицию права, и я вам расскажу все фишки раскредитации. Ну, не всех, потому что на все уйдет, можно несколько суток потратить, но самые основные. Так, э, рабочий стол. Угу. Ваш экран всем виден участникам. Так, Денис, подскажи, пожалуйста, все видно экран? Да, видно, отлично. Благодарю. Вот наш сайт, вверху мы видим, читаем в строке браузера правовед, твердый знак, орг. все на русском языке, специально делали все на русском языке, чтобы даже люди, которые очень плохо пользуются компьютером, могли просто брать и текстом русским набирать, не надо переключать язык и так далее. Правовед, орг он единственный официальный сайт, других никаких нету. Нету у нас никаких компаньонов в каких-то других регионах. То есть если какие-то будут появляться у нас в регионах ячейки, то они будут размещены на сайте. И будет здесь дополнительная вверху кнопочка «Контакты в регионах», и вы об этом всем узнаете. Если вы хотите получить бесплатную консультацию, то просто вводите в нижние поля свое имя, телефон, электронную почту, скайп и отправляете заявку. После этого вы начинаете получать раз в несколько дней информационные письма поэтапные и заниматься самообразованием. То есть это все бесплатно. Есть люди, которые не тратят денег. При помощи наших знаний, наших видео, наших документов из рассылки, сами ну, позволяют себе защищаться. <coughs> Дальше, то есть, вы можете прокрутить по сайту, почитать его. Здесь вебинары у нас вывешиваются. Внимательно посмотрите наш вебинар. Нажав на YouTube, можете сразу перейти на YouTube и увидеть. Что вы получаете, прочитаете, потому что время ограничено, надо в час уложиться, чтобы не утомить многих из вас. Кто-то там занят на работе. Если вы совсем ознакомились и уже решили приобрести алгоритм в виде пакета документов, можете нажимать кнопочку, отправлять заявочку на приобретение. Все, либо я, либо другие ребята с нашей команды с вами свяжутся. Так, тут опять консультации. Можете почитать отзывы людей, перейти на их страницу ВКонтакте, познакомиться, поговорить, действительно узнать э, правду из первых рук, то есть от людей, которые уже работают с нашим пакетом документов. То есть вот в ближайшее время будут э, еще интервью у нас, рубрика интервью разрабатывается. Все люди, которые будут, захотят поделиться результатом, могут поучаствовать в интервью. Заявки тоже пишите на почту и будете участвовать в интервью. Получать э, различные бонусы в виде информации за участие в интервью. Так, что входит в пакет документов? Это образцы заявлений в банке и суды, приставам и коллекторам. Пошаговые инструкции, алгоритм ведения дел. То есть как правильно с чего начать? Индивидуальные консультации личные до получения результата и видеоуроки и также кнопочка купить. То есть вот так выглядит наш сайт. Дальше мы переходим вверху считаем страница ВКонтакте наша группа "Правовед Сибирь". Здесь тоже вы можете найти информацию самую свежую, когда вебинары у нас, различные видео, новости финансового рынка, ну и так далее. Комментарии людей живые, можете посмотреть их отношение к нам. То есть мы ведем открытые, открытую работу. Иногда критика у нас поступает, мы ничего не удаляем, то есть не чистим за собой. Все как есть. Вот страница в «Одноклассниках», также «Правовед Сибирь». То есть все у нас заканчивается «Правовед Сибирь», но единственное, что в в «Одноклассниках» русским языком пока невозможно это все сделать. Так, все это вебинар у нас получается. Так, ну давайте перейдем, познакомились с тем, чтобы не нарваться на мошенников с нашими группами, с нашим сайтом. Теперь, чтобы не быть голословным и не рассказывать вам как бы там виртуально, как от кредитов избавиться, сегодня я вам презентую разработанный мною узконаправленный пакет документов, который представлен именно для суда потому что судебная система – самый, самый тяжелый этап в прохождении, поэтому он будет у нас самый такой первый. То есть в дальнейшем все направления, допустим, автокредит, ипотечный кредит, потребительский кредит, коллекторы, приставы, суды, переписка с банком, они будут разбиты на отдельные серии. На отдельный пакет документов приблизительный формат я вот вам сейчас демонстрирую. То есть все пишется от гражданина СССР, указываются данные в органы, именующие себя Центральный районный суд города Красноярска. Это вот я защищаю человека. На него поступил иск, то есть вот вам пришел иск и вам назначили судебное заседание. Вы, получив исковое заявление, Пишите возражение на иск по гражданскому делу такому-то, город Красноярск и так далее. То есть оформление сделано. <coughs> Содержание. Возражение на иск по гражданскому делу. 7 страниц. Заявление номер один О причинно-следственных связях событий и действий, породивших мои ответные заявления и действия. Приложение номер один к заявлению номер один, это вот, ну мы разберем дальше, что за приложение. Второе заявление о нелегитимности государства Российской Федерации на восьми страницах, то есть доказательная база со всеми документами, прикрепленными сканами документов, вот они в виде приложений даны. Заявление о нелегитимности судебной системы Российской Федерации, то есть полностью как дипломная работа доказана на четырех страницах о том, что суд Российской Федерации нелегитимен. Заявление номер четыре о нелегитимности банковской системы на 10 страницах. Заявление о нелегитимности кредитной денежной системы, то есть самого э, с механизма выдачи кредитов, что он незаконен и расставщичество преследуется по уголовному законодательству на нашей территории, на шести страницах. Дальше имеется приложение «Образцы кредитных, казначейских и корпоративных билетов к заявлению номер пять». На 20 страницах изображены все существующие с царства русского по сегодняшний день билеты и монеты в виде сканов, цветных, и показано, когда, в какое время деньги были законным платежным средством, а сейчас пришли к тому, что они незаконны. Потом заявление о защите себя и своего отечества, и уже к шестому заявлению, тут такая куча приложений, доказательных базов, доказательной базы, указы и так далее. Переходим. Получается, секундочку, это вот возражение на иск. Все, пишем в какой центральный суд. То есть просто приобретая пакет документов, вы вставляете свои данные. Основной заявитель, так как вот тот, кто ведет дела, защитник, адвокат, может быть, либо вы сам кого-то представляете интересы. И со-заявитель это человек, которого вы защищаете. Основные ответчики по данному делу это Центральный комитет Коммунистической партии СССР, так как э, мы граждане СССР. Доказательства я чуть позже вам приведу, потому что, а, ну, в принципе, что нам говорить? Давайте сразу вот запрос на получение справки о гражданстве. У нас есть макет запросов, вы тоже можете получить ссылочку. Написать запрос в УФМС, получить справочку о том, что вы гражданин СССР. Вот, пожалуйста, люди получали такую справочку. Так. По вопросам приобретения гражданства Российской Федерации, выхода из гражданства Российской Федерации в УМС по Омской области не обращался. Сведения о выходе из гражданства СССР отсутствуют. Дальше у нас такая подобная же справочка, только у нас Пензенская область, что приобретение гражданства Российской Федерации или выход из гражданства Российской Федерации не значится, не значится а в выходе из гражданства СССР не, СССР и РСФСР не обращался. То есть раз не обращался, не выходил из гражданства СССР, а родился гражданином СССР СФСР, значит до сих пор являешься гражданином. Ну и вот еще одна справочка с Татарстана, с разных регионов, чтобы вы реально видели, что ну, так оно и есть. Так, дальше. Государство Союз Советских Социалистических Республик в виде всех ветвей структуру органов власти Москва, Кремль. Основной ответчик также государство Российской Советской Федеративно-социалистической Республики, государство Российской Федерации. Почему они являются основными ответчиками? Потому что они непосредственно создавали законы, а так как мы по этим законам живем и защищаемся, либо от свою правоту доказываем, то, соответственно, вот эти учреждения государственные, они являются основными ответчиками для нас. Также ответчиком является Государственный банк СССР, РСФСР, Центральный банк Российской Федерации, Государственный сберегательный банк СССР, Государственный сберегательный банк РСФСР. О том, что вы э, не слышали, как бы, может быть, про это все в ближайшие, ну, лет 23 года примерно, это не говорит о том, что данные учреждения не работают по сегодняшний день. Вы просто об этом не знаете. Соответственно, ваш банк, который находится главный офис в Москве, является ответчиком по данному делу, и дополнительный офис, в котором вы заключали кредитный договор. То есть вот во все эти инстанции вы можете отправить данное возражение либо ходатайствовать в суде, чтобы суд привлек этих ответчиков к процессу, потому что они непосредственно участвуют в данном процессе. Центральный банк Российской Федерации, но ну, он печатает деньги, которыми вам выдавали кредит. Соответственно, он является лицом, который должен ответить тоже на вопросы, на каком основании и каким способом он передавал свои билеты там, вашему, допустим, банку. То есть, чтобы было все по существу и запросить у каждого документа о легитимности его действия нужно всех вызвать в судебное заседание. Ну и давайте прочитаем тут как бы недолго 7 страниц возражения, чтобы у вас уложилось и визуально, и в памяти, в голове, что насколько серьезно пишутся документы, что не просто там три строчки, там я возражаю и я против, что вы с меня взыскиваете, а подробно. Между мною, там, Спартаком Владимировичем Заворов файзенбанк 19 сентября 2011 года заключен кредитный договор о предоставлении кредита в размере 420 тысяч рублей сроком на 60 месяцев с начислением процентов по кредиту из расчета годовой процент 17,9, зачисленных на дебетовый счет такой-то. То есть, смотрите, даже кредитного счета нет, то есть пользуются дебетными счетами. Но кредитных счетов и нету, потому что лицензии на выдачу кредитов не существует. И это ну, действие мошенническое. Сделка сторонами исполнена частично. Банк предоставил денежные средства Спартаку Владимировичу в размере и на условиях предусмотренных договором. Он их вернул полученную денежную сумму частично и уплатил проценты на нее за пользование денежными средствами. Сего момента, то есть, так как я, Основной заявитель и защитник Я Мошкин Владимир Геннадьевич, ознакомившись с доказательной базой сферы держава Святая Великая Русь, указанной в спецвыпуске: моя борьба за спасение, и возрождение своей страны, своего народа, своего Отечества, своей империи, своего Союза, своего государства, своей державы, своего космоса, своей родины и моих документов, переписки с представителями Российской Федерации, а также принимая во внимание измену родины. 64 статья Указа РСФСР первого президента СССР Горбачева уголовное дело по статье 64 Уголовного кодекса РСФСР измена Родины возбужденное 4 ноября 91 года начальником управления по надзору за исполнением законов о государственной безопасности прокуратуры Союза ССР старшим помощником главного прокурора Виктором Мельюхином, то есть на Горбачева было возбуждено уголовное дело за измену Родины, то есть соответственно он незаконно выносил решение, так как был преступником. Что должностные лица РСФСР, РСР и БССР, подготовившие, подписавшие, ратифицировавшие решение о прекращении существования Союза ССР, грубо нарушили волеизъявления народов СССР о сохранении Союза СССР, выраженное на референдуме СССР 17 марта 1991 года, где проголосовало «за». 113 миллионов 512 812 человек. Это 7,785% из 148 миллионов, имеющих право голоса. Поэтому сегодня считаю ныне существующую Российскую Федерацию неправомочным образованием, а тем более не имеющим статуса государства, так как она создавалась путем преступления государственного переворота. А Конституция Российской Федерации от 1993 -го года не имеет статуса и признаков основного закона, так как де юры не прошла процедуру законного принятия всенародным референдумом, а также ни один представитель ни одной ветви власти Российской Федерации не имеет доверенности ни от гражданина, ни от коренных народов выступать от имени Российской Федерации. Ну здесь простое за... гражданское законодательство, то есть вы, когда представляете интересы человека в любой инстанции, вы же приходите с доверенностью. Так почему, когда власть представляет ваши интересы и какие-то законы выносит, почему она не имеет от вас доверенности на выполнение этих действий? То есть прошу от каждого задуматься. То есть, соответственно, Российская Федерация не имеет доверенности ни от гражданина, ни от коренных народов выступать от имени Российской Федерации, а также каждого гражданина, в частности, чему мы являемся живыми свидетелями. Одновременно Российская Федерация, как и ее Конституция, а соответственно и последующие законы не могут распространять свое право на территорию, власть, право, права, вернее, свободы, волю, власть, честь и совесть, мораль и нравственность, долг и ответственность и так далее коренных жителей данной страны. В связи с тем, что ни я, ни кто иной никогда не подписывали с государством и его представителями никаких договоров, соглашений и иных документов и не подтверждали их доверенностями. А без этих документов это бестерриториальное, безвластное, бесправное захватническое образование, которое захватило чужую территорию, суверенитет, власть, право и свободы, а также само население, лишив их, в том числе меня, права человека выделив нам ущербные права граждан несуществующего государства. Именно поэтому не имеют юридической силы все законы и подзаконные акты Российской Федерации и всех ее органов, опирающихся на незаконную конституцию, на которую бы они могли распространяться. Это нелегитимное образование Российской Федерации автоматически и безоговорочно переходит в разряд вражеского диверсионно-подрывного агрессивного террористического организованного преступного сообщества. ОПС сокращенно, называющего себя государство Российской Федерации. При этом лица этого ОПС называют себя официальными лицами Российской Федерации, а олицетворяющими собой так называю государственную власть, прекрасно осознают незаконный преступный характер своего существования, но которые нет делают ни малейшей попытки легимитизации и легализации государства, а также своего в нем пребывания во власти, чтобы приобрести полномочность и законность. Тут внесу ясность, то есть как бы без проблем, почему Российской Федерации взять и не легализоваться. Для этого достаточно просто провести референдум, чтобы большинство людей проголосовали за, за легализацию государства Российской Федерации. То есть если всенародный референдум большинство голосов примет, вот этот норматив, то все Российская Федерация будет законно. Так же, как 17 марта 1991 -го года люди на референдуме сказали Союзу «да», то есть, что Советскому Союзу жить и быть. То есть, все такого так уровня решения только на народном вече, на референдуме создаются. Конституция принимается на референдуме. Президенты назначаются на референдуме, название государства меняется только лишь референдумом. Вот эти все вещи не соблюдены, когда создавалась Российская Федерация. То есть это незаконное образование. Ну, переходим дальше. С учетом сказанного выше, я с сего момента признаю функционирующими ранее нормально существовавшими государства Российскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику. Союз СССР и Российскую империю, совместно и с их конституциями, их законами. К возрождению органов власти я готов приложить свои знания, умения, опыт, усилия, права, включая права требования всего принадлежащего не только телу, но и душе, и духу меня, моей семьи, моего рода, моего племени, моей общины, моего товарищества. Моей брачной, моей артели, моего сообщества, моего согласа, моего народа, моей скопы, моей орды, моего человечества, моей цивилизации, моей расы, моего языка, моей культуры, моего отечества и моей Родины. На основании изложенного выше и в соответствии с международным юридическим правом и процедурами на территории страны Русь продолжает действовать Конституция РСФСР от 1978 -го года и Уголовный кодекс РСФСР от 1960 -го года в 64 которого измена Родины, действия так называемой власти Российской Федерации, которая ей в реальности не является, квалифицируется как особые государственные преступления. Аналогичным образом действуют Союз СССР и Российская империя, а также все, что было до Российской империи на территории страны Русь, России И то, что кто-то им изменил, Уничтожив их органы и структуры, переведя их в свое псевдогосударство, не делает эти образования несуществующими. А предатели и изменник во все, во все времена и во всех пространствах и всех измерениях были и будут предателями и изменниками, которым никогда не будут прощения, и всегда их настигнет кара правосудия. Любая структура, живая и действует, пока от ее имени действует хотя бы одно лицо, ему принадлежащее отсутствие у них органов управления как раз заказывают их преступление, измену этому образованию. Вместо того, чтобы привлечь к уголовной ответственности преступников, вы сами встали в их строй, став их подельником, увеличив как число преступников, так и величину преступления. Возможно, раньше об этом не задумывались и даже не догадывались, но с момента данного заявления прочитавшие его об этом знают. Следовательно, все последующие действия будут совершаться осознанно, в том числе преступные, как в отношении меня, так и всех остальных, работая на пользу захватчиков, или наоборот, на пользу коренного населения страны. То есть тут вы правильно и грамотно подводите судью с тем, что, как и вас подводят, что вы там ознакомились, роспись поставили, что вы ознакомились, значит, все, вы уже несете ответственность, если не выполняете законные требования так вот и здесь то есть вы уведомили судью под роспись когда заказным письмом отправляете либо когда передаете в канцелярии суда там ставят роспись то все как бы он подписался под тем что несет ответственность дальше продолжаем мои нравственные убеждения как законопослушного патриота своего народа, Отечество, империи, государства, Союза и Родины не позволяют не давать военную присягу несуществующему государству, лже-государству Российской Федерации. Клясться в соблюдении эффективной Конституции и защищать преступный конституционный строй, а также воров и врагов, захвативших наш титульный коренной народ с их территорией, властью, правами и свободами. В то же самое время я считаю себя свободным от любых клятв всем, кто меня ввел в заблуждение, всем, кто не обладает легитимностью, правомощностью, законностью, со всеми вытекающими последствиями. Поэтому данную мною ранее присягу, клятву и иные обязательства в явной или косвенной форме Российской Федерации в связи с ее нелегитимностью считаю недействительной, как само государство. Я как высшая ценность в том числе на основании статьи 2 нелегитимной Конституции Рф, на основании исконных, фактических, безусловных, прирожденных, негласных, непосредственно действующих, космических, вселенских, природа, рода естественных конов, канонов, космонов, поконов и даже законов прав и свобод, а также статья двадцать один Всеобщей декларации прав человека. возвращаю себе лично непосредственное управление всеми персональными, коллективными и общими правами и свободами воли и властью, собами, негами и благами, а также всеми когда-либо осуществлявшими и существующими, существующими общественными социальными структурами, принадлежащими как мне лично с момента моего рождения, так и той части, которая исконно на законных основаниях принадлежит мне и моим предкам и потомкам, моей семье, моего рода, моего племени, моей общины, моего товарищества, моей брачины, моей артели, моего сообщества, моего согласа, моего народа, моей скопы, моей орды, моего человечества, моей цивилизации, моей расы и так далее, моему языку, моей культуре и так далее. С момента их рождения предкам, передавшим хне по наследству Право преемственности, то, что им принадлежало исконно и было не наработано, что я должен передать дальше своим потомкам, в дополнение к этому, что каждый получает при рождении, то есть вот это все вы получали при рождении, то есть территорию, ресурсы, на которые вы родились и так далее, это все принадлежит вам, по праву передано от ваших предков, которые при... Организованное преступное сообщество Российской Федерации э, отняло это, введя вас в заблуждение своими э, требованиями, законами и э, военным захватом власти. Я осознаю, что настоящем, подписав данный документ, я вступил в управление не только всеми персональными коллективными правами и свободами, волей и властью, принадлежащими с момента рождения, как мне лично, так и всем моим предкам и потомкам, но и всем движимым и недвижимым, материальным и нематериальным, в том числе, негой и благами, как находившимися у ныне существующих нелегитимных государств, расположившихся в пространстве на территории моей и нашей страны Русь, Россия, Великая Святая Русь, так и всех предыдущих общественных социальных структур, держав, княжеств, республик, государств, империй, союзов, содружеств, которым была причастна Русь, как во правоприемственность, так и без оной, вплоть до того, когда все было легитимно. Указанный кредитный договор в части уплаты процентов является сделкой, не соответствующей требованиям законов нелегитимной Российской Федерации, а также самой нелегитимной Конституции РФ. В соответствии с нелегитимной Конституцией РФ, которая содержит основу правопорядка, рубль в России – это денежная единица, но не товар. Далее федеральный закон Российской Федерации 173 ФЗ от 10 декабря 2003 года о валютном регулировании и валютном контроле дает определение в статье 1. Валюта Российской Федерации – это денежные знаки в виде банкнот и монеты Банка России, находящиеся в обращении в качестве законного средства наличного платежа. Прямо вот выделено – законного средства наличного платежа. То есть никакой безнал тут вообще не имеет отношения к закону, то есть электронные деньги, только наличные для физических лиц. Далее, статья 29 федерального закона от 10 июля 2002 года о Центральном банке Российской Федерации гласит, и миссия наличных денег, банкнот и монет, организация их обращения, изъятие из обращения на территории Российской Федерации осуществляется исключительно Банком России. Банкноты, банковские билеты и монеты Банка России являются единственным законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации. То есть это единственные законные средства, опять же, наличного платежа, а не безналичного. То есть все безналичные сделки, они незаконны. Их подделка и незаконное изготовление преследуется по закону. То есть это даже вот мы сейчас описываем ситуацию... Даже по законам Российской Федерации сам, э, кредиты незаконны, не, не говоря уже там о международных законах и законах СССР. Далее в статье 140 Гражданского кодекса Российской Федерации. Деньги – это валюта. Прямо сказано, пункт 1. Рубль является законным платежным средством обязательным приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской Федерации. Никакого другого назначения денег законы Российской Федерации не указывают, а значит иное назначение денег в России как государственного института и средства запрещено. Только, то есть рубль можно использовать как законное платежное средство, но не как средства обогащения, выдачи в кредит, в рост и так далее. В силу своего специфического предназначения средства платежа, деньги являются вещами, ограниченные в гражданском обороте и могут быть предметом только безвозмездных сделок. Например, дарение денег, займ денег беспроцентный, завещание денег и прочее. И договора хранения денег, так как хранитель не имеет права пользоваться предметом хранения. Это как раз касается банков. То есть они имеют право хранить билеты Банка России, но не пользоваться ими. В этих случаях целевое назначение денег не утрачивается. Но оно утрачивается, когда деньги используются как товар. Сдают в пользование, продают, меняют и прочее. Вот давайте посмотрим. Абсурдно выглядит договор купли-продажи денег. Вот только себе представьте. Или мена денег. Вы сочтете бредом такие вопросы, как Можно у вас купить тысячу рублей? Вопрос, в какую цену? Или можно у вас поменять купюру в тысячи рублей на 3 купюры по 500 рублей. Или можно взять в аренду деньги за плату на месяц. То есть абсурд полный. Положение статьи 819 Гражданского кодекса Российской Федерации не относится к основополагающим базовым началам. Они не определяют понятия и назначение денег. Они есть частные нормы, явно противоречащие основополагающим, которые обоснованно расположены в общей части Гражданского кодекса статьи 140 ГК РФ и других законов. Указанная в кредитном договоре сделка является ростовщической. Ростовщическая сделка это сделка, включающая обязательство одной из сторон уплатить проценты за пользование денежными средствами. Ее цель противоречит и принципам гражданского права, таким как принцип неприкосновенности собственности, ибо ростовщиком чужое для него имущество в нарушении основ правопорядка изымается у законного собственника. Принцип необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, ибо изъятое в виде процентов собственностью законный собственник не может уже распорядиться. Принцип равенства участников ибо ростовщик требует по этой сделке не только свое, но и чужое, которое требовать неправе по основам правопорядка. Любая ростовщическая сделка и ее цель противоречит и такому принципу финансового права, как принцип законности, так как нарушает указанные положения закона. Эти сделки противоречат и основам правопорядка, валютным, для тех, кто считает валютное право самостоятельной комплексной отраслью права. Смотрите выше источники права о валюте в России. Расставщичество как форма эксплуатации человека человеком, запрещена международным правом. Так, Американская конвенция правах человека 22 ноября 1969 года гласит, статья 21. Право на собственность. Пункт один. Каждый имеет право пользования и владения своей собственностью. Закон может подчинять такое пользование и владение интересам общества. Никто не может быть лишен своей собственности, иначе как с выплатой справедливой компенсации в целях публичного использования или общественного интереса и в случаях и в формах, установленных законом. Ростовщичество или другие формы эксплуатации человека человеком запрещены законом. Согласно статье 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, недействительность сделки, не соответствующей закону или иным правовым актам, Сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожны, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима или не предусматривает иных последствий нарушения. Вам, органу, то есть это уже обращение непосредственно вот сейчас э, судье, вам, органу, именуемому себя Центральный районный суд города Красноярска, ознакомившись с материалами нашего возражения,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 «Будучи юристами-профессионалами, вы не могли и не можете не понимать, что так называемая законодательная власть печет антинародные, антиконституционные законы, исполнительная власть реализует эти законы на практике. А вы, судебная власть, которая могла бы остановить этот беспредел, на деле прикрываете преступления законодательной и исполнительной власти, совершая геноцид по отношению к коренным народам России». Исполните честно свой профессиональный долг. Исковые требования акционерного общества «Рафайзингбанк» признайте противозаконными, несостоятельными и, как следствие, ничтожными. Производство по гражданскому делу прекратите. Исковые требования акционерного общества банк Филиппову Спартаку Владимировичу отклоните. К возражению прилагаю, то есть заявление о причинно-следственных связях, о нелегитимности о нелегит... государства РФ, о нелегитимности судебной системы РФ, о нелегитимности банковской системы РФ. Все в двух экземплярах прилагается для того, чтобы а, в банк один экземпляр суд мог отправить, а один оставить у себя. О нелегитимности кредитно-денежной системы РФ. Справка о нас, ну то есть тут формально как бы кто мы, чем мы. Кем являемся, свидетельство о рождении я обязательно использую, подтверждающее мое гражданство. От своего имени, а также от имени своих доверителей, созаявителей, с которыми данный текст согласован от имени Филиппова Спартака Владимировича. С уважением ко всем расам, цивилизациям, всех пространств, времен и измерений, в том числе коренным жителям Земли, Дарья, планеты Земля и коренным народом страны Русь-Россия, в том числе Российской империи и субъектам, а также всем остальным здесь неупомянутым. Державник земного представительства светлых сил разумной вселенной Владимир Геннадьевич Мошкин, то есть 11 февраля 2016 года. Ну я сегодня поставил дату, чтобы так прям в знак было это все. По скриптам. Данное заявление отправляется как официально по почте, так и иными каналами, в связи с чем вы можете получить его неоднократно. Одновременно мы его опубликовываем в интернет на ряде сайтов разных государств мира. Вот такое возражение, как бы достаточно емкое, воспринимаемое хорошо на слух. Следующий документ у нас. Uh, уже идет первое заявление, уже конкретно здесь адресовано судье. Если там было просто на Центральный районный суд uh, возражение, то здесь уже конкретно судье. И ее фамилия дальше там упоминается по тексту. А причина следственных связей событий и действиях, пораживших мои ответные заявления и действия. Ну здесь я зачитывать не буду, 11 страниц, uh, как бы просто пробежимся посмотрите, то есть что такое система написана, расписана, расписано вообще какие системы бывают, как они управляются. Так, потом мы переходим к выводам и сказано, который может сделать здравомыслящий человек. То есть тем самым мы как бы вот этим всем как текст выложен смысловыми формами мы просто любого, даже безграмотного чиновника, подводим к тому, что он совершает огромнейшее преступление и будет нести как юридическую, так и вне внеюридическую ответственность, так как он с этим ознакомился. Ну и вот давайте зачитаем основной вывод: каждый, кто именует себя судьей любого уровня, любой специализации, если не учитывая данных выводов, автоматически является врагом абсолюта абсолютов и всего единого космоса со всеми в нем находящимся приступившим их непосредственно действующие естественные иконы. То есть тут как бы ну, масштабы космические э, мысли. А про мудрецов тут есть. Непосредственно действующее абсолютно естественное истинное право на защиту себя как неотъемлемой части своего Отечества. Статья 1, статья 59, смотрите, 59 Конституции РФ. Так, что тут еще? Ну, вот тут прописывается безнравственный судья, естественно, судья его поступки. Нравственный судья, то есть мы как бы и не говорим, что это он такой, но отписываем, какой судья кем является, и уже судья определяется, сам себя обзывает, хорошим или нехорошим человеком. И вот это хотелось бы красным выделенное зачитать. В кратком курсе внутреннего предиктора СССР сказано, государственность ее аппарат является сферой профессиональной управленческой деятельности общественной значимости. Всякий народ имеет то правительство, которое осуществляет власть в результате своей прошлой обдуманной и бездумной деятельности и бездеятельности этого народа. Поэтому государственному аппарату, то есть управленцу, профессионалам должно «Должно простить любые прошлые ошибки при условии, что аппарат сам выявляет ошибки, реагирует на указания об ошибках снизу, из года в год наращивает свой профессионализм и освобождается, невзирая на лица, от а тех, для кого участие в деятельности органов власти, небескорыстная круглосуточная забота и ответственность за судьбы других людей, а средства отлынивания от производства и легко, безответственно, легкого безответственного удовлетворения разного рода вожделений» их самих, их родственников, знакомых и так далее, за счет ущемления жизненных возможностей трудящихся в сфере производства, за счет желания со свету стариков и инвалидов, положивших в прошлом здоровье на исполнение приказаний власти. Поэтому всякий принимающий власть ответственен перед народом не только за максимально безошибочность своих действий, но и за компенсацию последствий ошибок всех предшествующих властей на всю глубину исторической памяти народа. В России это ответственность за устранение последствий всех ошибок от времен Рюрика, как минимум. Закон о банках и банковской деятельности является антиконституционным, антинародным, на основании которого действуют все без исключения банки Российской Федерации, предлагая кредиты из воздуха. Деньги возникают из долгового обязательства заемщика. Соответственно, кредитный договор должен называться простым безотзывным векселем, и оформляться согласно Федерального закона номер 48 от 11.03.1997 года. Если у судьи Сенкина не хватает квалификации по этому вопросу, очевидно, она должна пригласить независимого эксперта в области финансово-кредитных отношений, устраивающего общий, обе стороны, и после разъяснения эксперта, обогащенное знанием по данному вопросу, принимать решение, Абсолютно уверен в том, что решение будет не в пользу дополнительного офиса «Рафайзенбанк», находящегося по адресу такому-то. По этим вопросам там, я неоднократно обращался, там, получал отписки и так далее, прописывается. Также тут напоминаю. Учитывая сказанное, мы вынуждены сделать дополнительные следующие заявления, то есть следующее, потом второе заявление, третье, четвертое, пятое, шестое, и потихонечку мы как бы пробиваем их информационную блокаду, наделяя их вот этими знаниями, они автоматически как бы становятся осознанными уже. Кризис, переживаемый обществом, есть выражение не столько чьей-то предумышленной злонамерности, хотя и она играет далеко не последнюю роль в его возникновении. Кризис есть выражение несообразности а объективной реальности разного рода теоретических представлений и навыков, из которых исходит управление, осуществляемое в государстве и народном хозяйстве, в своем подавляющем большинстве благонамеренными людьми. Ну и все, и тут мы как бы расписываемся. Расписываемся вот здесь, вот в этом свободном поле. Так, давайте посмотрим, что у нас встреча. Так, а, ну все, все работает, экран виден. Сейчас еще покажу доказательства того, что суды не зарегистрированы. То есть вот есть запрос, можете, можете тоже у нас запросить, это все бесплатно у нас, всякие запросы. Запрос на суд. Находящийся по такому-то адресу, телефон, электронная почта, прошу в случае отсутствия регистрации суда выдать мне справку о том, что он не зарегистрирован. Все, получаем справочку, что налоговой инспекции в базе данных Единого государственного реестра юридических лиц, сведения в отношении организации, там Свердловский районный суд, подходящийся по улице такое Мещанский районный суд по такому-то адресу, отсутствуют. То есть все, как бы ни один суд не зарегистрирован, тогда кто нас судит? То есть какая организация нас судит? Так, что у нас еще? Преступление. Давайте посмотрим по Сбербанку. Вот мне очень нравится вот эта вещь. Я заказал выписку на Сбербанк. 11 декабря 2015 года, достаточно свежее и смотрю. 20 июня 1991 года зарегистрирован Сбербанк. И зарегистрирован Центральным банком Российской Федерации. 20 июня 1991 года разве был у нас термин Российская Федерация? Я полагаю, что нет. И вот есть доказательства. Есть закон, Ельциным подписанное о переименовании РСФСР в РФ. 25 декабря 1991 года. То есть, получается, сын родил отца, ну или что-то в этом роде. Сначала появился сын, а потом отец. Давайте смотрим, кто у нас учредитель. Закрытое акционерное общество, регистраторское общество, ста таус. ус Прямо вот запомните, ста таус. ус два, два раза та. Вот есть ОГРН. Я поэтому ГРН делаю выписку с налоговой, вот он, 29 января 2016 года. И тут у нас фирма не статаус, а статус, ну такая печаточка. введение в заблуждение. Ну, как бы, черт с ним. Давайте посмотрим, кто держатель акций в этой фирме. Акционерный коммерческий сберегательный банк Российской Федерации. То есть статаус учредителем является Сбербанка, а Сбербанк является держателем акции статуса этой фирмы. Короче, круговорот, круговая порука. Есть еще один документ по Сбербанку. Это вы можете скачать потом в свободном доступе. Это есть информация на Google диске под нашими видео на моем канале, на канале от Дениса Залевского. Вот документ, отчет Комитету Федеральной резервной системы, Комитету 300. Сбербанк наш, 524, это вот я уже перевод, то есть вот документ сам, 524, Сбербанк, Россия. Я перевел на русский язык, чтобы было более понятно. И читаю этот отчет. Сбербанк подтвержденный, проверен, счет остатков учетной записи с именем Белый Духовный Мальчик. То есть белым духовным мальчиком они называют ну, Россию, у них погоняло такое для нас. И вот цифра там 900 и куча-куча там 27 нулей что ли. А также аудит на 1 декабря 2008 года, который гарантированно подтверждает заработанную нам сумму 893 и вот пошли нули, там много нулей. В общем сложности с 1 мая по 1 декабря 2008 года, как вы все помните, был кризис дикий. И где же были все наши деньги, в каком количестве? Вот эту сумму, как бы заработанную Сбербанком и перечисленную в ФРС, ее даже как-то воспринять невозможно э, мозгами. Ну, сейчас мы ее приведем в удобоваримую форму. Данный документ подготовлен Федеральной резервной системой Соединенных Штатов Америки. Путем содействия группы Всемирного банка, Международного валютного фонда, Банка международных расчетов, целевой группы по финансовым мероприятиям. Легализованы данные денежные средства, вот заметьте фразу, легализованы, отмыты преступным путем, через Международный суд, Международный уголовный суд. Представлены в Организации Объединенных Наций данный отчет, копия представлена Международной торговой палаты, данные подготовлены и утверждены, роспись тут генеральный директор и так далее. Есть факс, адрес, вы можете удостовериться в том, что этот документ официальный. Евроклів Бельгия, Веню Дескебхол, Брюссель и так далее. Для того, чтобы хотя бы как-то осознать, сколько заработал Комитет 300. За 7 месяцев с 1 мая по 1 декабря 2008 года во время кризиса только со Сбербанка. Представим следующую картинку. Вот мы выписали эту цифру в долларах США, которую перечислил Сбербанк, чистую прибыль, комитету 300 через ФРС. Возьмем официальную статистику, что в СССР проживало 293 миллиона человек. Представим, что каждый из этих людей прожива, проживет 100 лет. 365 дней в году, 24 часа в сутках, 60 минут в часе, 60 секунд в минуте. Переведем жизнь вот этих 293 миллионов людей, каждый проживет 100 лет, в секунды. И получим, что они проживут вот такое количество секунд. И берем, делим вот эту цифру на вот эти секунды, чтобы получить сумму, сколько э, в секунду нам придется тратить денег, на протяжении 100 лет каждому человеку из вот 293 миллионов, чтобы вот этот доход Сбербанка э, потратить. Мы получаем 966 миллиардов, 553 миллиона, 420 тысяч 501 долларов США. Каждый гражданин СССР должен тратить на протяжении 100 лет ежесекундно, чтобы потратить всю вот эту заработанную Сбербанком сумму. Это к вопросу, почему я вам это все провозглашаю, это к вопросу, чтобы вы понимали, насколько вас обманывают. То есть насколько банки наживаются на вас, и все прикидываются нищими, требуют с вас кредиты и так далее. Так, ну что мы, э, обо всем самом важном поговорили, время уже 55 минут прошло. Мы, наша правовая группа Сибирь, правовед Сибирь, ориентирована на простых людей, кто более всего не защищен в современное время. Поэтому мы запускаем следующую акцию. Вот этот пакет, который я вам сейчас огласил, вот его содержание. Он имеет 124 страницы э, доказательной базы, которую можно применять против любого банка. То есть э, это очень тяжелая артиллерия, которую ни один банк не, не вывезет, ни один судья. Просто они не, ну, то есть у них даже нет противоречия, они не могут возразить ни одного возражения, не могут предоставить э, согласно вот этой информации. То есть 124 э, страницы, такой объемчик материал, материала. Для э, расценок хочу вам э, так сказать, что, допустим, составить исковое заявление стоит 3000 рублей, которое там две страницы из себя содержит. Э, для того, чтобы нанять адвоката себя защищать, 5000 стоит один суда день. Если вы хотите нанять там адвоката э, ну, до решения вопроса, от 30 до 50 тысяч там самый плевенький адвокат, который просто ничего не будет делать. Если нанимать серьезного адвоката, чтобы он решал ваши вопросы, это стоит 100, 200, 300, когда 500 тысяч рублей. Поэтому я всем рекомендую самообразовываться. В этом нет ничего сложного. Тем более, когда у вас есть хороший материал на бумаге, который уже изложен правильным образом, акценты правильно все расставлены, поэтому вы просто можете приобрести э, данный материал. Мы э, перед тем, как озвучить цены, я вам расскажу, что с сегодняшнего дня, то есть вебинары вот эти наши будут еженедельными. То есть каждый четверг в 16 часов Москвы будет проводиться вебинар, каждый раз на разные темы. Сегодня, допустим, мы говорим про суды и доказательную базу против судов. Потом будем про коллекторов, потом будем про приставов, потом будет отдельно по автокредиту, отдельно по потребительскому кредиту, отдельно по ипотеке. То есть по каждой теме будут отдельные документы и отдельные семинары. То есть вот такие вебинары еженедельно. А для чего я это вам говорю? Для того, чтобы вы, заходя на наш сайт, подписывались вот сюда, вам будет приходить приглашение на вебинар, ссылка на вебинар. Вы сможете постоянно быть в курсе информации. В каком как бы смысле еще в курсе информации? Дело в том, что вот... С каждую неделю мы проводим акции сегодняшнего ночная дня. Вот этот пакет документов по судам, именно по судебной системе, можно приобрести в день проведения семинаров, то есть вот 11 февраля сегодня, до 000 Москвы. То есть пока на чеке, э, на вашем, будет 11 число. Вы можете приобрести этот пакет документов за 5000 рублей. Под видео, которое вы смотрите на YouTube сейчас, есть реквизиты сбербанковской карты Мошкина Екатерина Карловна. Делаете перевод, отправляете чек на почту bogmerid.com, либо в скайп bogmerid. Там все под видео. Посмотрите внимательно, есть вот эта вся информация, куда отправить. В обратном письме получаете данный пакет документов полностью оформленный. Это только в день проведения семинара такие акции, то есть 5000 рублей. Следующие три дня 12, 13, 14 февраля, то бишь пятница, суббота, воскресенье до понедельника, данный пакет документов будет стоить 10 тысяч рублей. Из понедельника и потом до неизвестного времени он будет стоить 15 тысяч рублей. Поэтому у вас есть время для того, чтобы принять решение и не за дорого, абсолютно за копейки э, приобрести эту, то есть бомбу замедленного действия, очень сильный правовой документ, над которым работали десятки специалистов. Э, я его подготавливал в удобоваримую форму несколько недель, то есть труды, энергия вложена очень большая колоссальная э, составляющая. Не забывайте о мошенниках. Помните, что вот этот только сайт у нас официальный. Официальная группа ВКонтакте, в которой сверху правовед Сибирь. Официальная группа в Одноклассниках, правовед Сибирь. Так, переключаюсь сейчас к вам. Останавливаю демонстрацию экрана. Благодарю всех за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, репосты, рекомендуйте данное видео и наши каналы другим людям, скачивайте видео себе на канал, распространяйте данную информацию. Мы работаем, хочу еще сказать, мы работаем только с осознанными людьми, то есть с людьми, которые признают. Законодательство СССР, РСФСР. Если вы до сих пор считаете себя гражданином Российской Федерации и не разобрались в том, что вас обманывают э, в этом правовом поле Российской Федерации, то можете просто ну, как бы, ну, даже не беспокоить нас. Нет смысла, э, мы не работаем с теми людьми, которые считают и себя э, членами Российской Федерации и подчиняются законам Российской Федерации. Мы работаем только с осознанными людьми, поэтому не тратьте наше и ваше личное время, если вы не определились, кто вы гражданин СССР, либо гражданин Российской Федерации. Для того, чтобы вы еще более убедительно, ну, как сказать, более понятливо вам было, что вы до сих пор гражданин СССР, просто найдите своих родственников, знакомых, там в интернете можно найти друзей которые русские, но проживают за рубежом в Штатах, в Японии, в Китае, там, в другой либо стране, в Турции, и попросите их сходить в свое посольство и взять справку о гражданстве. И им выдадут справку, я вам вот гарантирую 200%, потому что это проверял сам, им выдадут справку, что он гражданин или она гражданин Советского Союза. Никто никогда не выдаст э, за границей справку коренным жителям СССР, что он гражданин Российской Федерации, потому что таких граждан нет. Так же, как не существует в правовом поле государства Российской Федерации, так же, как не существует судов Российской Федерации, приставов и так далее, сотрудников полиции и других силовых структур. Поэтому, дорогие друзья, исцеляйтесь. Очищайте свой мозг, голову, правильную информацию. Для того, чтобы ее очистить, свою голову, нужно просто подливать правильную информацию. Я привожу такой пример. Чтобы не выливая из ведра грязную воду, вот в ведре, в ведре, представьте вашу голову, как ведро с грязной водой, с помоями. Чтобы не выливать полностью, не опустошать голову, потому что приведет к смерти, то есть не выливать полностью помоя, вот ведро, как сделать воду чистой в этом ведре. Достаточно просто наливать туда, потихонечку лить чистую воду. Поэтому потихонечку, не спеша, изучайте материалы, смотрите видео. Я вас не убеждаю, не заверяю в том, что, там, в том, что я говорю. Вы можете это все сами проверить, просто возьмите, проверьте. Я не заставляю вас в это верить. Что еще хотела сказать? Мы не даем вообще никаких гарантий ни на что, что именно вам поможет данная информация. Именно вам поможет данный наш пакет документов, тот или иной из пакетов, которые у нас существуют. Потому что все зависит от многих факторов. Многие люди сдаются на полпути, не дойдя до вершины, до победы. Просто по различным причинам. Устали, психологически запугали, звонками, смс конвертики присылают, в которых человек за решеткой расположен. То есть это я называю то, что я э, вот эти все факторы, я сам их на себе прочувствовал. То есть почтовый ящик открываешь, у тебя открытка там. Поздравление с мошенничеством, и человечек за решеткой сидит. То есть вот такие всякие вещи. звонки, смс с угрозами. Просто реагируйте на эти вещи. Когда вам звонят, и вы с ними разговариваете, просто отвечайте, я очень тупой, я ничего не понимаю, я еще и очень глухой, ничего не слышу, я умею читать только документы. Присылайте мне документы. И в таком русле общайтесь с любыми чиновниками, полицейскими, судьями, хоть с кем. Это официальная рабочая схема, не надо никуда ходить, ни с кем встречаться на рожом, ни с кем драться, ни с кому там не доказывать там с пеной у рта, кто из вас прав. Есть официально установленные законом нормы, переписка заказным письмом с уведомлением, некоторые еще с описью делают. Но мне пока хватает с уведомлением, как бы никто не прятал те заявления, которые я отправлял. Все. Все делайте цивилизованно, спокойно, не нервничайте, находитесь в хорошем настроении, в бодростве, потому что вы граждане Советского Союза, правовое поле Российской Федерации на вас не действует. После ваших заявлений вы официально переходите, вот после вот таких заявлений, которые я вам озвучил, вы официально ставите роспись и переходите в правовое поле СССР, еще раз подтверждая свою роспись. И уже чиновники не могут вас э, привлекать по законам Российской Федерации. Потому что для того, чтобы иностранного гражданина привлечь по законам другой страны, между странами должен быть заключен международный договор, в котором будет прописано, как этот процесс происходит. Между СССР и Российской Федерацией нету заключенных никаких договоров. СССР, ой, вернее, Российская Федерация ⁇ это фирма, зарегистрированная за бугром, ФСБ зарегистрирована как фирма, МВД зарегистрирована как фирма. Эту информацию вы можете просто тупо загуглить на ютубе и куча видео с приложенными документами, синими печатями найти. Поэтому, дорогие друзья, благодарю всех за внимание, очень рад было. был всех видеть. Да-да, Володя. Володя, слушай, вот нам тут зрители пишут в чате. Да-да, ну, давайте ответим на некоторые вопросы актуальные. Да. Пишет вот под ником "Новости сегодня", что было бы отлично, если бы в предоставленных документах были добавлены положения с точки зрения действующего международного права, оно более весомее российского, советского и царского. Вот что по этому поводу прокомментировать можно? Очень просто. В законах Российской Федерации, то есть я правильно же понимаю вопрос, что там есть в Конституции написано, что если вы не можете решить свой спор на уровне законов Российской Федерации, то вы можете обратиться в Международный суд и по международным законам, соответственно, доказать свою правоту. Объясняю. Союз Советских Социалистических Республик, так как он союз, его законы являются как раз международными, и они стоят выше, чем законы Российской Федерации, если даже мы признаем конституцию в кавычках Российской Федерации законной. И у нас всегда есть, я уже даже вот видео, когда, то есть документы читал, там есть ссылки на конвенции, на международные акты и так далее, Поэтому, если вы не видели или не вовремя подключились, пересмотрите видео еще раз, там есть. Также вот наши зрители предлагают сделать сумму за пакет, который ты озвучил, 5000 рублей на два дня. Это так для информации. Ну, давайте прям э, проявим свою лояльность. Действительно, сегодня времени осталось совсем мало, чтобы как-то принять решение. Плюс будний день, немногие успеют посмотреть. Э, давайте сделаем включительно 12 число, то есть пятница, до 12 часов по Москве. То есть если у вас в чеке будет 11-12 число, э, пришедшим на почту, вы получите пакет за 5000 рублей. Так, ну, сейчас у нас больше вопросов нет пока. Благодарю всех за внимание еще раз. Очень рад быть полезен вам. Все денежные средства мы тратим на развитие нашей системы, на создание автоматизированного сайта, на котором в будущем будут регистрации, личные кабинеты. У каждого будет автоматизированная полностью система, что вам не придется даже не переписывать все тексты, да, а вы просто будете заносить фамилию, имя и наименование суда, нажимать кнопочку Enter и у вас все документы уже будут распечатываться. То есть данные вообще технологии стоят сотни тысяч рублей, поэтому мы сейчас вот как бы активно накапливаем на это, чтобы автоматизировать и упростить работу для всех граждан. Поэтому ваши взносы, ваши платежи, они пойдут для развития всего сообщество правовед для во благо всех людей всех граждан ссср благодарю всех за внимание